Здравствуйте, дорогой зритель! Сегодня по многочисленным вашим просьбам в канун дня влюбленных я могу вам предложить вашу тему. Если будущее с ней? Здесь для всех моих дорогих зрителей, которых стало еще больше. Я поздравляю всех девчонок, всех мальчишек, кстати, с праздниками прошедшими. И желаю вам счастья, прежде всего счастья в реализации ваших мечт, в том числе в отношениях. И передаю огромный привет э, моим родным любимым девчонкам, которые принимают огромное участие в личном плане и в жизни канала. И всех приветствую, всех подписчиков. А, в общем, Любушка, Ксинюшка, Катюшка, всем большой привет. Мальчишкам всем большой привет. Если вам нужна, кстати, личная консультация, то под каждым моим видео в гармошке есть адрес электронной почты, куда вы можете обратиться. И еще хотела сказать, что большое спасибо всем тарологам за большое внимание к моему каналу. Я очень тронута и рада с вами общению. В любом случае, всегда открыта к любому взаимодействию. И в общем, очень рада всем, кто приходит ко мне в гости, в том числе и в студию сегодня наша тема, она будет естественно для мужчин, так как основная аудитория у меня мужская, но если вы дорогая девушка, да, моя подписчица, то пожалуйста, в принципе у меня есть такая, как бы такой план сделать в будущем, да, намерение такое, сделать в будущем канал для женщин, если вы бы хотели этого, да, вот если это все актуально, то пишите мне, пожалуйста, в комментариях, я буду понимать насколько, ну, насколько это нужно, да, но если если вы сегодня хотите посмотреть эту тему, то, пожалуйста, вы можете вполне перекладывать, еще раз таки, повторюсь, местоимение он на местоимение она. Понимаете, да, любую информацию вы можете переложить, как бы сделать автоматом, да, наоборот. Она работает таким образом. Здесь я сделаю два варианта для страждущих, кто хочет у меня развязать свою интуицию. Я это приветствую вас, дорогие зрители. Здесь будет уникальный, уникальный расклад, естественно, авторский, который я сейчас продумала, садясь, так сказать, за этот свой предсказательный стол. Здесь будет у меня таинственная такая колода сиреневой сумерки, она состоит из двух подколод, то есть вариантов очень много. Прочтение, уникального прочтения данной темы. Здесь будут две колоды Ленорман вот эта колода и моя любимая колода, которую вы все прекрасно знаете, все подписчики моего канала. Ну, собственно, без долгих разговоров. Сегодня я решила долго вас не погружать в эту тему, потому что эта тема, если будущее с ней, я думаю, вам и так понятно, что здесь будет либо будет взаимодействие, да, в общем, либо его не будет, либо это как бы сейчас невозможно, либо возможно. Мы посмотрим такие варианты. А еще я бы хотела в эту тему вложить, насколько это нужно вам посмотреть все-таки. В моих раскладах я все-таки склоняюсь к тому, чтобы оба партнера имели примерно, да, хотя бы одинаковую силу. Не то, что там притяжение друг к другу делаем даже не в этом, а чтобы они видели отношения. Да, от сами отношений, структуру вот, взаимодействия друг с другом а, в одинаковом векторе. То есть, если этот вектор у вас совпадает, то выходят как бы карты практически одинакового смысла. Вот в этом будет а, суть моего расклада. А, здесь я выложу сейчас а, первый вариант, а, а затем я выложу после а, трактовки, я выложу второй. Поэтому будет вот такое загадывать, какой вам вариант сейчас. Хотите посмотреть? Если вы развиваете интуицию, смотрите, конечно, полностью это видео и комментируйте, ставьте лайки, это очень важно, потому что тогда Вселенная откликается еще сильнее на ваш запрос. Ну что, начинаем. Первый вариант, если будущее с ней. Я буду концентрироваться, а вы, пожалуйста, дорогие мужчины и женщины, попробуйте вникнуть того человека, да, его суть, как бы, да, вспомните о нем, подумайте о нем, это очень важно. Я чувствую вибрационно, что вы уже сейчас начинаете, начинаете ну, чувствовать, да, этого человека, потому что у меня пошла энергетика сильная. Вот даже еще карты не выкладываю, но я уже чувствую, сколько вас, как вы будете думать, что вы... очень многие люди здесь вспоминают образ и взаимодействие с данным конкретным человеком. То есть ваши какие-то личностные да, взаимодействия, свидания, близостные планы. Прекрасно. Хорошо. Первый вариант. Раскладываю. Если будущее с ней. Ну что ж, на обороте данной колоды, которую я сейчас брала в руки, карта букет, это говорит о том, что вы действительно сейчас очень близки. Этот расклад подойдет абсолютно для всех зрителей, не только для тех, кто в данный момент находится в отношениях. Он подходит для тех э, людей, которые давно не виделись в разлуке, у которых есть конфликты, у которых есть э, недопонимание, у которых есть, э, скажем, еще какие-то другие отношения. То есть это универсальный расклад, если будущее с ней. Вторая колода Ленорман. Прекрасно. Здесь у нас на обороте колод, удивительная по своей энергетике, карта Совы. В принципе, это дублируемая в этой колоде карта Птиц, то есть общение. Да? Опять-таки, все то, что я говорила в вступительном слове, вы сейчас не просто близки, у вас есть а, как бы а, своя нить, да, своя энергическая связка, вы умеете общаться друг с другом, вы на одной волне, то есть магнетизм между вами присутствует. Я довольна оборотами колод, сейчас бы переворачивать карты и читать, трактовать вам, напомню, первый вариант данного расклада, Если будущее с ней. Ну что ж, могу обрадовать тех, кто у нас находится в первом варианте. Первая карта, которая меня тронула до глубины души, это карта письмо. Я могу сказать, что здесь огромное желание общения. Да, вот карта совы, карта письмо, карта букет. Здесь общение на очень интуитивном уровне между людьми. Под этой картой стоит другая, ну, другая колода, карта Ленарман, карта гора. Я могу сказать, что сейчас у многих из вас, кто смотрит этот вариант, общение немножко скажем так, задерживается. Я не могу сказать, что его нет, но оно как бы поставлено у многих на паузу, у многих есть трудности в общениях, у многих есть, как вам сказать, проблемы, не касающиеся ваших отношений. Скорее всего, это препятствия, небольшие препятствия, которые вам сейчас сложно, как вам сказать, сложно... Ну, принять, да, вот принять то, что они имеются у вас. Почему? Потому что следующие карты мне дают об этом понять. Но я могу сказать, что эти препятствия будут вами пройдены, потому что следующие карты у нас идут. Лилия, верность ваших отношений и карта всадник. Всадник в данном случае движется на карту Лилии, то есть на карту верного и длительного общения между вами. В какой бы вы ситуации сейчас себя не нашли, я точно знаю и могу сказать сто процентов, что ваше общение, именно близостное общение, о котором вы жаждете по карте букеты Лилии, оно будет и, и будет не просто, а, ну, как бы разовым, либо вы боитесь, есть ли будущее. Да? Будущее шикарное, потому что карта Лилии в Карлоде Ленорман указывает на то, что это общение длиною в целую жизнь. То есть это верность друг другу, это настоящее партнерство и, прежде всего, желание с этим человеком разделить э, узы какие-то. Да? Неважно, мы сейчас не говорим о документальном скреплении ваших союзов, мы говорим о том, что эти люди по-настоящему хотели бы не расставаться друг с другом И иметь более близостный план У многих из вас по карте гора Этого пока либо не было Либо пока есть, есть какие-то препятствия этому Но они не касаются ваших личных взаимоотношений Я думаю, я сейчас вам протектовала Да, совершенно верно Под картой лилии стоит у нас карта плетки Это говорит о том, что у многих здесь был конфликт конфликт, за которого прекращено ну, какие-то, знаете, основополагающие какие-то для вас моменты. Вы не можете, ну как сказать, вы близостно друг к другу соединены, но есть какие-то моменты в вашем мышлении, которые мешают вам эту гору убрать прямо сейчас. Здесь могут э, прочитаться слабости в отношениях, да, вот когда люди, э, многие из людей здесь присутствующих, э, конфликтовали по каким-то своим, ну как вам сказать, э, э, Моментом, который они не проработали в прошлом, и на данный момент эта ситуация у них подвисла, да, но есть огромное желание встретиться и поговорить, вот этот момент здесь присутствует, будущее в отношениях, конечно же, есть, центральная карта моего расклада, вот она, всадник. И карта букет желание встречи желание увидеться желание прожить эту жизнь с этим человеком как нечто особенное потому что двойная карта букет да и карта ну опять таки обороты колод читаю все настрои и карта общения совы причем совы это мудрое общение это общение на уровне душ это общение на уровне уже Четвертой чакры, да, сердечный. Это не просто общение, потому что мы нравимся друг другу, запаляем друг друга, возбуждаем друг друга. Нет, здесь уже имеется в виду будущее, которое, знаете, направлено на то, чтобы создать нечто большее, чем просто союз. Здесь Большие чувства. Под картой общения, здесь мне лежала, опять-таки, <смех> карта орхидеи, да, карта Лилии вот она, двойная карта. Здесь много двойных карт в этом раскладе. Я пока все не открыла карты, но я уже вижу, что и ваша линия и линия вашего человека, на которого вы смотрите, примерно, да, я могу сказать, не просто примерно, <смех> а она, как бы, практически синхронизирована, да, с вами. То есть, и этот человек, на которого вы смотрите, Партнер ваш, да, он тоже желает этого букета, этого слияния. И слияние, самое самая главная встреча – это центральные карты моего авторского расклада. Карта «Письмо» говорит о том, что у вас либо ранее, до этого была переписка, либо вы хотели бы написать, немного стесняйтесь, или у вас был когда-то конфликт, и, ну, есть такие пары здесь. Я вас уже, видите, называю парой. Почему? Потому что даже если вы недавно в этих отношениях, ваши вибрации друг к другу создают такую картину, понимаете, такой эгрегор, что здесь на этом поле создается очень благостная атмосфера. Вот две карты букет, две карты лилии. Кстати, вот здесь тоже лежала карта лилии под картой букет, представляете? То есть это три карты уже лилии, а лилии это... Это говорит о том, что здесь будущее на уровне десятилетий даже. Да? То есть эти люди, которые встретились не просто так, это люди, которые задолго до своего знакомства у них был запрос, запрос во Вселенную найти тот или иной качественный такой вот э, скачок да вот в личностном проявлении себя через другого человека то есть если вы мужчина то вы запрашивали женщину определенного э, характера да это интуитивный был запрос вы запрашивали именно внешние какие-то моменты, которые вам нужны в этой жизни. Ваш запрос был услышан Вселенной, вы встретились. Поэтому здесь три карты лилии. Этот человек тоже очень серьезно к вам относится. Этот человек думает о вас сто процентов. Этот человек имеет к вам чувства. То есть, вот в такой момент три карты лилии, две карты букета. Это обо многом говорит, ваше общение. Ну что ж, давайте открывать дальше. Ваше будущее. Сейчас я рассказала на данный момент, что у вас происходит. Давайте посмотрим, каким будет будущее. Будущее будет очень глубоким. Вы постигнете секреты этой жизни, да, таинства этой жизни, о котором вы сейчас Пока не можете знать, потому что вы пока не вместе здесь карта крест. Но карта крест также указывает на то, что это ваша судьба. У данном прости, прочтении крест и колодец да, рядом с картой всадник, рядом с картой букет. То, что на оборотах я уже произносила, это говорит о том, что это были отношения, ради которых, в принципе, приходили вот в этом воплощении, вы приходили для того, чтобы познать некий чувственный опыт. То есть ваше будущее, мы спрашиваем о будущем, Если будущее с ней, конечно же, оно есть, оно отображено в этих четырех картах. Вот настолько здесь интересный получился вывод, Вывод расклада в первом варианте, да, давайте посмотрим заключительные карты. Вот а здесь я, вот в, в как бы в последней колонке этого расклада, я решила сделать такой, знаете, Насколько вы будете взаимодействовать в будущем, да, заложить некое количество времени, достаточно длительного, куда приведут эти отношения, да, специально для вас, дорогие зрители. Хотя э, запрос звучал, если будущее с ней, однозначно здесь будущее есть. Но я хочу пойти дальше и сделать для вас такой мини, э, мини как это сказать, мини-вопрос в этой же теме, да. Насколько это все для вас? Видите, карта звезды выходит. Удивительно красивая карта, как в колоде Ленорман. Да, мы говорим сейчас о том, что такое звезда. У меня есть видео а, по картам Ленорман. Да, именно на раскрытие карт а, по существу. Что значит карта звезда. А, вы можете пройтись по моему каналу увидеть эти видео, ну поискать на определенные темы, если вас это интересует. Так вот карта звезда, вкратце сейчас скажу, это карта исполнения мечты. Если будущее с ней, смотрите карта крест и карта звезд, ваша судьба, ваша мечта исполнится. Вот для первого варианта этот расклад просто, ну очень красивый. Он какой-то удивительный. Впервые за свою огромную практику я вижу такой расклад, и я потрясена. Значит, мои зрители действительно заслуживают таких удивительных отношений. и Нашли такого партнера, партнершу, которая отобразилась здесь в, эти, в этих связках. И ваше, ваше стремление с этим человеком навести мосты, встретиться на этом мостике и навсегда скрепить свой союз. Почему я так говорю? Потому что рядышком карта колодец. Вы хотите пойти в глубину с этим человеком. У многих из вас, повторюсь, дорогие ребята, мужчины, либо девушки. У многих из вас есть некий мандраж по поводу этих отношений, потому что две сложных карты в прошлом – это карта гора и карта плетки. У многих из вас есть немного строптивый, упрямый характер, который вам мешает сблизиться просто на достойном уровне, с любым человеком, это касаемо ваших рабочих моментов, потому что карта плетки говорит еще и о том, что вы работоголик, такой воркоголик что ли, да, и вам тяжело расслабиться, да, вам тяжело э, уступить человеку в чем-то, вам тяжело не контролировать какие-то моменты в этих в этих отношениях, да, многие из вас обладают такой частью характера, но это все, как бы, ваша характеристика здесь, не пугайтесь, на самом деле вас ждет удивительное погружение друг друга, если вы откинете эти страхи, вот по карте крест, здесь она читается двояка, эта карта, да, она имеет как бы несколько значений. Первое значение я уже сказала, второе значение это то, что вам мешает сблизиться, видите, мост, карта мост, вам мешает эту мечту поскорее реализовать именно то, что у вас есть подсознательное, вот это вот какой-то, знаете ощущения. Во-первых, многие из вас боятся идти в глубину, потому что были, реально, были конфликты и в прошлых отношениях, и в вашей окружающей среде, где вы сейчас находитесь. Вы боитесь, что будет повторение, как бы, ну, мать учения, да. Но на самом деле, этот человек новый, которого вы сейчас загадываете здесь. Либо он, допустим, не новый, но вы сомневаетесь о будущем. На самом деле, этот человек к вам рад, открыт. Но только вам мешают некоторые небольшие препятствия по карте гора, которые у вас были в прошлом. Вам нужно их обговорить, да, вам нужно обязательно понять, что гора это препятствие, которое можно обойти. Не обязательно взбираться, да, грубо говоря, не обязательно нести вот этот груз проблем, да, по жизни, взаимодействие с данным конкретным вашим человеком, можно обойти эти углы, быть хитрее в отношениях, быть мудрее в этих отношениях, уметь увидеть в партнере что-то такое, что вы до этого даже, возможно, боялись, да, вот туда вот пойти в эту глубину. Вам предлагает карта Ленорман раскрыть свой потенциал, пойти, может быть, в каких-то моментах первым на сближение, когда вы, допустим, обиделись на что-то. То есть карты предлагают идти смело, понимая, что это ваша судьба и ваша мечта. По-настоящему вы и сами прекрасно знаете, что этот человек вам не просто так дан. Вот. Но по первому варианту у вас прекраснейший прогноз. Я вас поздравляю с этим. Здесь я думаю, понятно. Лично я, допустим, уже сказала, что первый вариант прекрасен ну что дорогие мальчики девочки видите как у нас не зря сегодня у нас 14 февраля я записываю для вас это видео праздничный день такой да не знаю когда я смогу его смонтировать оно выйдет надеюсь что на днях но в любом случае в этот прекраснейший февральский вечер я увидела такую картинку я очень довольна вижу что вы хотели бы сейчас уже быть вместе и ваше свидание для вас самое желанное свидание которое вы бы ну вот сегодня многие из вас возможно сейчас вместе на этом раз не только на этом раскладе но и рядышком друг другу смотрят в глаза и держатся за руки в любом случае, ваши сердечки вместе бьются в унисон. Вот это то, что я хотела сказать. И кто бы вы ни были сейчас, да, вот в каком возрасте ни находились, знаете, что вас любит ваш партнер. Если будущее с ней, оно есть и оно прекрасно. По карте «Звезда». Ну что ж, переходим ко второму варианту. Все, кто любит Таро, все, кто любит карты «Ленорман», Пожалуйста, подумайте <смех> о своем партнере, партнерше. Представьте себе, ну, как бы не то, что даже будущее с этим человеком, а, наверное, максимально интересное для вас ощущения от этого человека, да, возможно, вы уже это испытывали, у вас есть некий опыт взаимодействия, вот было бы неплохо, если бы вы погрузились в этот опыт сейчас, отбросили все какие-то страхи, сомнения, проблемные моменты ваших будней, это очень важно, это все отображается на, собственно, раскладе вашем. Ну что, я начинаю концентрироваться, а вы прогружаетесь в это Ваше единство прекрасное. Итак, если будущее с ней, сразу две карты взяла. Так, здесь у нас на обороте колод прекрасная карта якорь. Будущее постоянно, будущее светлое, будущее стабильное. То есть, возможно, здесь на втором варианте загадали люди, которые уже вместе, не в разлуке, и они просто хотят понять, насколько они друг к дружке подходят. Да? Возможно, есть некие проблемки небольшие, но они уже проживают вместе, либо когда-то проживали вместе, да. и такое здесь я считываю, когда-то были вместе, сейчас у вас Небольшое какое-то, ну, знаете, как недопонимание. Здесь нет, здесь нет особых проблем, но вот чувствую, что если будущее с ней, это беспокоит вас вопрос. Этот скорее потому, что есть небольшая пауза в отношениях, да? Давайте раскроем на второй колоде, если будущее с ней. если будущее с ней хм, карта развилка ну что ж я почувствовала перед тем как взять вторую колоду ленорман что есть небольшой такой момент что вы на паузе поэтому у вас есть некоторые сомнения это отобразилось на обороте колод также я чувствую что ваши сомнения сомнения вызваны тем что вы немного заскучали в этих отношениях. Скорее всего, вы с этим партнером давно. И как бы иногда вам хочется чего-нибудь свеженького. В этом нет никакого осуждения. Да? Вот Вселенная прекрасно вас слышит, понимает. В данном случае я говорю о том, что говорят карты. Скорее это нормальное состояние любого человека, который в какой-то момент чувствует, что чувство приходит в какое-то русло. А, знаете, как вам сказать? Ну, какой-то заезжик или что-то. Что-то такое, да. Вот, вот эту энергию я сейчас ощущаю. Ну что ж, давайте смотреть. Открываю карты. Карта удачи, клевер. Карта маски под ней сейчас будут трактовать. Тоже карта крест выходит. Под ней идет карта собака. Карта Аисты, совершенно верно, здесь люди находятся в семейных отношениях. И карта крысы, да, есть какие-то потери, посмотрите, у вас есть какая-то нервность по отношению друг к другу, есть какие-то потери чувствительного плана, что это значит? Это значит, что вы как бы хотите, понимаете, вот тут такой момент есть, не знаю, как вам объяснить, что очень доходчиво и простым языком, да, вот сейчас минутку энергию я считываю, но вот ее очень важно обличь в правильные для вас слова, чтобы вы поняли. Понимаете, мужчина, если вы мужчина, который смотрит, да, здесь такой момент: вы бы хотели поймать какую-то птицу удачи, что ли, какой-то вот понимаете свой какой-то потенциал выразить через чувственную сферу и вам поэтому кажется, что семья это как бы ну не то что это застой, но это что-то такое настолько стабильное для вас, да, настолько уже вами понятно пройденное и как бы там ничего нового не происходит, что вы начинаете думать, да, вот в прошлом. Вот я вижу ваше прошлое, ваше настоящее. И вы начинаете уже просчитывать моменты, а что, если это не то? А что, если я еще что-то могу? А что, если э, мне бы получить опыт в какой-то другом э, манере? Тем более, что, э, тем более, что вам... Есть на что смотреть, вам есть, у вас есть возможности увидеть, ну как вам сказать, этот мир не через призму вашего мышления, что ли. Вы бы хотели испытать что-то новое, вот здесь я прямо ощущаю, но вы бы не хотели все-таки терять вашу стабильность, понимаете, здесь вот такой момент есть. И вы сейчас думаете, а с ней ли мое будущее? Не есть ли будущее с ней, а с ней ли мое будущее? Понимаете? Если во втором варианте проигрывается вот такой момент. Почему я еще так говорю, под карта якорь стоит карта ребенок, карта нового. Вы все-таки хотели бы пойти в новое? Вы хотели бы попробовать что-то еще? То есть здесь проигрывается энергетика, желание обновления. Я не могу сказать, что. Опять-таки, здесь нет ярлыков на моих раскладах. Я читаю ваши эмоции, я читаю ваши чувства, я читаю ваши ощущения, ваши желания, намерения. И вот я их читаю и понимаю, что здесь много серьезнее проблема, чем тема этого расклада. Здесь проблема, проблематика этого уже расклада, второго варианта. А хотите ли вы оставаться в этих отношениях? Понимаете? И вы, вы, в принципе, удачливый человек. Но на данный момент времени вы считаете, что вашей удачей мешает то, что есть у вас сейчас. Вы бы хотели чего-то нового, чего-то более, как вам сказать, неизведанного. Я уже говорила, это прилагательное. Именно неизведанное вас манит то, что вы никогда не ощущали. У вас есть конкретный партнер, партнерша, да, смотря кто смотрит, с которым вы бы хотели осуществить нечто другое нечто таинственное возможно что что вы бы ну, вы хотите рискнуть да вот тут такой момент указан поэтому вы не показываете этого никому это есть в вашего сердца это как бы ваш тайник мы смотрим через карту ленорман маски это как бы тайник того что есть на самом деле в запросе, в вашем запросе во Вселенной. Карты это видят, они чувствуют и передают через меня то, что вы чувствуете, понимаете? И вы хотите не просто а, разовых каких-то интересных экспериментов, чувственных в своей жизни, а вы хотите а, с человеком по-настоящему быть преданным, понимаете? Преданным этим новым какие то ощущениям. Вы хотите... По-настоящему в них прожить. Понимаете, тут карта Собака говорит о серьезности ваших намерений. Более того, у многих мужчин здесь есть тайный человек, в котором вы сейчас находитесь в дружеских отношениях. Вы считаете, что это человеком по судьбе, потому что под картой крест. Здесь стоит карта собака, этот человек, вы с ним общаетесь уже на данный момент времени, вернее, в вашем прошлом, не на данный момент, а уже в вашем прошлом у вас есть такой человек, но вы находитесь в семейных отношениях и подумываете выйти из этих отношений, потому что есть какой-то элемент досады, такого знаете, что семья это уже как бы, как вам сказать, изживший себя этапу вашей жизни. Это вот ваши мысли, которые, возможно, по карте маска, да, для вас даже. Вы боитесь ну как, сами себе в этом, ну как бы отождествить себя с этой мыслью, да, скажем так. Но Вселенная слышит вас, она понимает, что вот эта карта Клевер, карта удачи, да, она для вас в том, чтобы найти что-то новое. Вот отсюда карта сомнений, карта развилки. Развилки это вот, видите, здесь на карте указана огромная лестница, и здесь две двери. Одна из них открыта, другая закрыта. Вот эту дверку вы закрыли, это ваше прошлое. А в эту дверку, видите, солнечный огромный луч такой золотой. Для вас это... Ну, как бы света в конце туннеля вы хотите открыть эту дверь и войти в это волшебство для вас это и вот кстати вот этой карты есть карта часы вы считаете что пришло время попробовать что-то новое что-то новое которое принесет вам по карте клевер ну, необыкновенную удачу Вы в этом уверены Но вы не уверены да, Вернее, вы уверены в том, что это принесет вам сладостную Какую-то Новые какие-то ощущения Но вы не уверены в том Что вот то, что вы покинете Наработанное вами по якорю да, Вашу какую-то стабильность Это не принесет вам ну, как бы много потерь, в том числе сердечного плана, что вот вы будете спокойны, потеряв свою стабильность, которая есть на данный момент времени. Здесь такая фабула расклада, поэтому здесь вот такой вариант. Но вы стремитесь к новому. То есть, Вселенная видит этот порыв, и давайте смотреть. А все-таки, если будущее с ней, я так понимаю, уже не в семье, а с новым человеком, давайте посмотрим. Итак, карта тучи, карта облаков и карта мосты. Смотрите, как интересно. На той же позиции выпала карта мосты, как и в первом варианте. Здесь вообще есть двойные карты, да, но мы сейчас не об этом, а о том, что карта мосты в данном случае, сочетание карта облаков говорит о том, что вы мрачны. У вас эта ситуация сильно гложет, потому что вы боитесь потерять своей жизни, но в то же время вы побеждаете свои страхи. Вот в этой позиции во второй человек уже победил свои страхи, страхи разрушить свою жизнь, тем, что он выбрал направление. Он выбрал движение, куда ему двигаться, этот мост в будущее, он все-таки решил идти в будущее, он решил идти в новое, несмотря на то, что он очень сильно у него, ну, есть такой момент потерять, э, ну, знаете как, не зря же говорят э, люди, шило намыл, да, как бы тут не совсем, не совсем как бы уместны такие формулировки, но в то же время вы побеждаете свои страхи. Почему вы их побеждаете? Потому что в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, обратите внимание, что тучи, тучи остаются позади, да, позади вас, а впереди вас будет все-таки благость. Карта «Клевер». То есть, ваши тучи – это было ваше ощущение себя в семейных вот этих узах по карте «Крест». Вы чувствовали себя не очень хорошо в отношениях, в которых находились долгое время. Вы тут можете, кстати, загадывать сразу две женщины. Я это ощущаю. Во-первых, нумерация карты 22. Здесь человек двойственен. Здесь человек как бы любит э, позицию запасных вариантов. К сожалению, здесь такой момент есть. Почему? Потому что выходит карта маски. Человек не показывает свое лицо, не показывает своих намерений. Он находится э, в жесткой такой, знаете, закрытости по отношению к своим же чувствам. То есть чувства я ваши вижу, да, вот по этому варианту, по карте собака. Я понимаю, что вы бы хотели быть преданным новым отношениям, но вы все-таки, вы все-таки, находясь в не очень благостной атмосфере, именно, скажем так, эмоционального плана в данный момент в вашей семье да, по карте Аист, потому что центральная карта все-таки крыса потери, нервный план. Эмоционально нервный план у вас сейчас на данный момент. Карта крест. Какое-то время до этого момента, пока вы нажали на это видео, вам было не очень хорошо эмоционально. Скажем так, вы ощущали потери себя как мужской энергетики, что ли, вы ощущали, что вы не нужны, что вы закрыты, что вы опустошены. Вот этот момент здесь полностью указан. И поэтому вы решаете в будущем все-таки, отбросить все сомнения, наводить на мосты. Сейчас мы посмотрим заключительные две карты и узнаем все-таки мосты куда и насколько это будет для вас успешно и вообще позволит ли нам карты сейчас открыть эту информацию, что в них будет в этих двух картах но вы поняли, да, фабулу этого расклада, здесь очень сложный второй вариант именно потому что мужчина либо женщина, если вы меня сейчас смотрите, имеет достаточно нервную непростую ситуацию в том в месте, где она находится, где она сейчас себя реализует как мужчина либо как женщина. Да? Здесь, ну, как бы у вас нет поддержки. Нет поддержки со стороны вашего визави или вашей визави. Вот этот момент, да. Давайте смотреть. Опять-таки, карта 22, Развилка. Видите, двойная карта в будущем выпадает. И карта игровых костей. Помните, говорил, Здесь двойственный человек. Вы решаетесь но у вас сейчас две два мужчины либо твои женщины кто смотрит меня да я могу сказать карты не показали исход вашего взаимодействия но они не показали только по той причине что вы на самом деле пока не действуете если бы вы решили выйти из отношений тех отношений основных которые вы сейчас имеете то карты могут показать будущее. На данный момент карты показывают, что вы не рискуете. Вы решили, но вы пока не рискуете, вы двойственны. Здесь очень много карт вашей двойственности. Если я понимаю что прекрасно, что а, тот молодой человек, либо девушка, которая меня сейчас смотрит во втором варианте, хотела бы все-таки узнать, есть ли какая-то подсказка, есть ли все-таки будущее да, с ней, либо с ним, Давайте я спрошу дополнительно, хотя не собиралась в своем раскладе брать эти карты больше в руки, да, но я все-таки спрошу по второму варианту. Я достану одну карту, которая укажет, есть ли будущее именно в новых отношениях. Потому что в старых отношениях я вижу сама прекрасно, что для вас вы так решили, что для вас будущего больше нет. Вот тут такой момент. Давайте посмотрим, есть ли будущее в тех отношениях, куда вы хотите навести мосты. Итак, есть ли будущее с ней? Карта-крест, двойная карта-крест. Не хотят показывать карты, пока вы не сделаете свой выбор. Понимаете, здесь очень честная позиция по отношению к человеку, который сейчас с вами, и по отношению к человеку, который сейчас загадываем загадываем вами. Вот ваша карта, молодой человек, вот она. И поймите, Вселенная вам хочет сказать, что это некий обман, либо самообман. Ну, как бы смотреть сейчас эту позицию, если вы действительно хотите уйти в новое, то вам нужно сделать этот выбор. Вы пока выбора не сделали. Вот такой здесь момент, к сожалению. Здесь есть некоторая доля манипуляции. Но на самом деле, если говорить о вас, то здесь ситуация, понимаете как? Здесь ситуация сложная, потому что... Вы не открываетесь. Карта маски. Вы не открываетесь ни одному из э, тех присутствующих на этом столе персонажей, о которых мы сегодня говорили. Вы в семье своей не открываете свое именно сердце, искренний план. И точно так же не открываете в новых отношениях, на которые вы смотрите. Именно поэтому карты, считывая вашу. Именно внутренний посыл понимает, что дело абсолютно не в судьбе, а дело в том, чтобы вы для себя сделали выбор. Вы для себя выяснили, заглянув в глубину, свою глубину, куда вы боитесь заглянуть, а нужны ли вам вообще отношения. Потому что вы несчастны, возможно, в том окружении, где вы находитесь, только потому что вы боитесь, Открыть свое сердце. Не бойтесь. Вы как только откроетесь, вы поймете сразу. Нужно вам что-то новое, либо нет. А сейчас судьба ваша в ваших руках. В вашем выборе. Делайте выбор. Понимаете? Делайте свой выбор. Не бойтесь рисковать. Совет карт. Не бойтесь рисковать. И ваша судьба будет в ваших руках. Вот такой второй вариант. Ну что, я надеюсь, я вам помогла. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Более чем. Я надеюсь, вы со стороны увидели и страхи, и свои желания, и намерения. Я не могу сказать, что мужчина здесь постоянно в чувствах каких-то находится. Но по карте «собака» по карте собака, я могу сказать, что он очень нуждается в настоящем друге, возможно, это друг женского пола, но это не важно. либо меня смотрит женщина, она нуждается в друге мужского пола, но дело ведь в том, насколько вы искренне, если вы здесь загадывали на друга, именно, именно друга, да, не на любовного партнера, а на друга, я могу сказать, вы точно так же не открываетесь в дружбе Понимаете, как и в любовных отношениях. Вам мешает ваша гордость, ваша какая-то, не знаю, у многих это, знаете, в подростковом возрасте вы испытали некое чувство смущения, страха перед своими ровесниками. И вот считываю, да, вот что у вас в голове. У вас есть некий шаблон поведенческих реакций. Именно ваших реакций на ту или иную ситуацию. Именно это мешает вам почувствовать, а кто вы на самом деле. Вот эта карта маски, она говорит о неискренности. О неискренности по отношению к своему, собственно, партнеру, да, ради которого, собственно, мы и делали этот расклад. Если вы уберете эту неискренность, именно вот эту вот маску, снимите, сорвете ее со своего лица, либо со своего сердца, вы сразу же увидите все в глазах человека, который смотрит на вас. Потому что он увидит настоящий искренний взгляд ну, человека, с которым он общается. Понимаете, вот неискренность, она губит любой порыв, любой посыл. И в том числе посыл в будущем, да. Если мы даже находимся в отношениях тем более длительных отношениях. И замыливается вот эта, да, вот эйфорическая, можно сказать, волна по отношению друг к другу. Здесь тем более, ребят, здесь тем более важно э, не одевать эти маски. Нельзя воспринимать жизнь э, как нечто, не знаю, сарказм, что ли. Ну, какие-то, не знаю, насмешки друг к другу. Ведь на самом деле... Если так подумать, вот карта звезда на обороте, вы ведь тоже мечтаете. Вы ведь что-то, о чем-то мечтаете. И если вы хотите, вот в этот момент вы находитесь в каком-то состоянии, да, где вы отбрасываете все страхи, вы думаете о своей мечте, Вот в этом состоянии попробуйте подойти к человеку, с которым вы хотели бы взаимодействовать. И вы сразу увидите, что этот человек погрузится именно в ту глубину, о которой вы мечтали с этим человеком. Почему? Да потому что он увидит ваш посыл, понимаете, не степ какой-то, не анекдот какой-то, там я не знаю, неприличный, а он увидит человека вот с порывом, какой он есть на самом деле. И, возможно, ему не то, что возможно, а ему захочется показать и свою глубину тоже, потому что он поймет, что, значит, все не так плохо, значит, я слышим, значит, со мной хотят разговаривать искренне, со мной хотят говорить по-настоящему. И он откроется тоже перед вами. Если вы же подходите к общению с позиции высоты вашего статуса, например, да, вот у кого что, может, у кого-то возраст там больше, ну, знаете, вот есть заморочки, кто старше, то умнее или там, ну, вы понимаете, да, шаблоны вот эти вот. Если вы подходите с этой позиции к разговору с другим человеком, то это уже больше похоже на рабочие моменты, чем на близостные моменты, да. Это уже похоже на торговлю, кто из нас лучше, кто у нас, я не знаю, умнее, кто у нас дороже, я не знаю, у кого дороже прикид, но извините, вы хотите близостного плана с человеком, или вы хотите, грубо говоря, помериться письками, ну, как бы, поймите, вы, вы сами выбираете, каким вас слышит другой человек, выбираете вы сами, то есть если будущее с ней, здесь, во втором варианте, Пока вы не сбросите маску, карты не ответили, если будущее с ней. Но опять-таки могу сказать, что здесь много проработок именно у человека, который смотрел. Вот такой момент. Если в какой-то момент вам станет э, тяжело, просто посмотрите этот расклад еще раз. Я надеюсь, именно второй вариант, да, я надеюсь, через какое-то время вы поймете его еще глубже. Почему? Потому что ваш искренний посыл все-таки наводить мосты, это то, что говорит ваша душа, подсознание, вам мешают настройки, которые вы в себе рефлекторно выработали, да, путем... Вы не заметили этого, у вас было тяжелое детство, скорее всего, либо юношество, и вас научили таким быть. Вы могли вырасти в среде, где мальчишки, допустим, если вы мужчина, мальчишки на улице дрались друг с другом, выясняли с позиции силы, с позиции понтов, да, и вы привыкли так мыслить. У вас это уже как бы на шаблон поставлено, на, знаете, автомат такой, и вы просто даже не понимаете, не отслеживаете этого. Вот именно поэтому вам так тяжело. Потому что ваша душа, она на самом-то деле хочет выстраивать, выстраивать отношения. Видите, карта собака, карта мосты. Вам мешает ваш нервный план. Карта крысы, да, это вот центральная позиция, я уже это говорила. Вам мешает того, ну вот, знаете, вот, Карта того, что э, я хочу все контролировать. Я хочу, чтобы этот человек думал так и делал так. Вот я хочу именно так. Откуда вы знаете, как вам будет хорошо, если он будет делать по-другому? Но вы же этого не знаете, вы же даже не даете возможность другому человеку выразиться перед вами. Да, вот проявиться в какой-то другой энергетике, которую вы, допустим, пока не пробовали даже. Вот этот момент вам мешает быть счастливым скорее всего так. Но будущее оно здесь возможно. Реально возможно, если вы поймете, поймете фабулу этого сложного второго варианта. Все, больше грузить никого не буду. Вообще, мне было сложно на втором варианте. У меня разболелась даже голова. Настолько я вас увидела, почувствовала. Вашу цикличность цикличность мрачных вот этих вот ожиданий от жизни. Вы даже от своей жизни мрачности как бы, вы понимаете, вы, вы чувствуете, что что-то не так, а как это не так убрать, вы не знаете. Вот у вас две карты развилка. Вот вы не знаете, что делать. То ли туда, то ли сюда. Помочь вам никто не может в этом разобраться. Так вот, этот расклад 100% вам поможет. Ну что, всех обнимаю всем вам желаю счастья еще раз говорю о том что все ваши начинания по новым вариантам по новым отношениям до да, по новым проявлениям себя всегда будут успешны только если вы будете что искренне искренне особенно по отношению к себе то есть лучше не заниматься самообманом например вы чувствуете что эти отношения в которых вы сейчас находитесь пришли к логическому завершению вас там ничего не тянет не трогает не магничит ну вам не интересно да не надо себя обманывать не надо ждать пока вы там до пенсии доживете Дерзайте. жизнь она одна не надо жить в черновике сразу переписываем черновик на чистовик да как школьники в школе и вперед, так что, ребята, всем привет, желаю вам счастья, еще раз говорю о том, что любовь доступна абсолютно в любом возрасте И самое главное, любите себя, и любовь к вам притянется Всем пока, с вами была ваша Елена. До новых встреч!